Всем привет! В эфире Универ Ньюз. В я, Ксения Неверова. Итак, сегодня выпуски. Первая в СССР кафедре охраны природы исполнилось 50 лет. Научный десант КФУ высадился в Азнакаево. Казанский университет отметил 215-летний юбилей. Ректор КФУ Ильшат Гафуров встретился с журналистами деловой электронной газеты «Бизнес онлайн» и дал интервью о ключевых результатах развития Казанского университета за последние пять лет. Материал будет опубликован на площадке сообщества. А мы переходим к другим новостям. 50 лет исполнилось первая в СССР кафедре охраны природы, которую организовали в 1969 году на базе биолога почвенного факультета КГУ. Торжественное мероприятие по этому поводу прошло 21 ноября в Казанском университете. Кафедра охраны природы и биогеоценологии была открыта в Казанском университете профессором Виктором Поповым. В 1989 году ее переименовали в кафедру прикладной экологии и перевели на вновь созданный экологический факультет КГУ. С юбилеем профессоров Института экологии и природопользования поздравили ректор КФУ Ильшат Гафуров, заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Айрат Шигапов и другие друзья и выпускники кафедры. Мы всегда опираемся на тот фундамент, который мы получили от наших старших товарищей, История наша, как я уже говорил, более двух веков. Но на этом нельзя только останавливаться, если мы хотим развиваться и жить в достаточно жесткой, конкурентной академической среде. Прежде всего, в мировой среде, а не только говорит, что мы лучшие там, на территории Татарстана, Приволжского округа, либо даже на уровне нашей страны. Если мы будем конкурировать в мире, то значит, на самом деле, мы будем лучшими у себя. Хотелось бы поблагодарить и университет, и сотрудников университета, сотрудников института за тот весомый и даже неоценимый вклад в обучение, воспитание и формирование молодых кадров экологической направленности, в том числе за активное взаимодействие, конечно же, в данном направлении и с Министерством экологии, в том числе и при прохождении различных практик. Во второй половине дня в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации прошла встреча студентов института с его выпускниками, работающими сегодня в самых разных сферах. Они поделились своим опытом с подрастающим поколением защитников природы и ответили на вопросы из зала. В свой профессиональный праздник сотрудники института КФУ отметили также научной конференцией. Она пролилась два дня и завершится встреча выпускников кафедры института всех лет. Камиль Гемозинов, Леонардо Влетяров, Виолетта Басова, Универньюз. Научный десант КФУ продолжает колесить по городам Республики Татарстан. 20 ноября просветительская акция вуза состоялась в городе Азнакаево. Подробности смотрите в следующем сюжете. Научный десант КФУ продолжает путешествие по городам-районам Татарстана. В этот раз научную эстафету принял город Азнакаево. Большой праздник науки прошел в Доме культуры города. Мы очень рады приветствовать наших гостей на Азнакайской земле. Очень интересное мероприятие, это научный десант. Я хотел бы поблагодарить сразу ректора КФУ и руководство университета за такую возможность. Гости научного тура посетили лекции о литературной карте мира, квантовых информационных технологиях и черных дырах, а также занимательные интерактивы. Институт международных отношений провел мастер-классы по арабскому языку и китайской каллиграфии. Институт фундаментальной медицины и биологии – интерактивные занятия с тренажером для эндоскопической манипуляции. А Институт геологии и нефтегазовых технологий КФУ помог ребятам определить тот или иной минерал. Музейные работники по традиции представили увлекательный квиз Викторины. А на интересующие вопросы о поступлении обучения в ВУЗе ответила приемная комиссия КФУ. Единственный возглас, который я сегодня услышал, такая лекция, такие мероприятия. Вау, это, это сказали наши ученики. Поэтому я думаю, ваши вот эти вот мероприятия будут иметь большой успех. Праздничная часть концерта включила в себя зрелищные вокальные и танцевальные номера. Сегодня у нас исполняется 215 лет. Сегодня у нас идут празднования в Буниксе, но в то же самое время, мы вот здесь, находясь вот в этом зале, мы находимся, по-моему, в том же самом празднике. Впереди все новые города и знакомства. Следите за нашими новостями. Валерия Мратова, Мурат Хафизов, Универньюс. Исчезнет ли профессия журналист и как стать известным журналистом, рассказал обозреватель новой газеты. Подробности в следующем сюжете. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета состоялась встреча обозревателя «Новой газеты» председателя комитета по защите свободы слова и прав журналистов Павла Гутеонова со студентами. Обозреватель «Новой газеты» не только поделился опытом со студентами, но и объяснил, почему профессия журналиста, вопреки прогнозам, в ближайшие десятилетия не исчезнет. Лет пять назад правительство заказало специальное исследование умирающих профессий. И с непонятным мне восторгом Прочитали в этом исследовании, что через пять лет, то есть сейчас уже, будет упразднена профессия журналиста вообще. Вот профессия журналиста устояла. Я думаю, она устоит и дальше. Журналист во время встречи ответил на все вопросы интересующие студентов. Но секрет успеха, как стать известным журналистом, так и не раскрыл. Эльвира Зорина, Ленардо Вильтьяров, Универньюс. В Высшей школе журналистики и медиакоммуникации КФУ прошло посвящение первокурсников телевизионные журналисты. Более подробно смотрите далее. Традиционно во Всемирный день телевидения в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета первокурсники, обучающиеся по направлению телевидения, прошли традиционное посвящение студенты. Традиции посвящения не меняются из года в год. Вот и в этот раз второкурсники придумали испытания для новоиспеченных студентов и строго следили за их выполнением. Мы подготовили квест привычный для глаза в принципе как в детском лагере разные станции, но загвоздка в том, что они посвящены телевидению. Испытания были адаптированы по будущую профессию – телевизионную журналистику, где ребята смогли продемонстрировать все свои таланты. Достаточно интересный квест. Я на самом деле не ожидала. Я думала, будет что-то по типу, ну, какого-то банального выступления, там, не знаю, танцы, пляски и все такое. А так нас задействовали, это круто. Мне очень понравилось, я всю жизнь мечтал быть телевизионщиком. Я кайфую от учебы и радуюсь жизням. Посвящение завершилось вручением символических призов и стало для первокурсников началом увлекательной и творческой студенческой жизни. Лилия Талибова, Виолетта Басова, Универньюс. Казанский университет отметил знаменательную дату – свой 215-летний юбилей. О том, как это было, наш следующий сюжет. Казанский федеральный университет отметил свой 215-летний юбилей. Концертную программу, на которую были приглашены студенты, сотрудники и выпускники КФУ, открыл ректор Ильшат Гафуров. За годы своего развития университет прошел непростой, но достойный путь, став одним из ведущих вузов страны. Благодаря непрерывному совершенствованию научно-исследовательской и образовательной деятельности наш вуз стремительно улучшает сегодня свои позиции не только в стране, но и в мировом пространстве. Торжественные мероприятия Казанского университета всегда завораживают зрителя красочностью и насыщенностью программы. Я вас искренне поздравляю, я очень люблю наш университет, я им очень горжусь, я очень горжусь тем, что я выпускник юридического факультета, тогда еще Казанского государственного университета, теперь... Казанского федерального университета. В этот раз целый ряд видеоанимаций погрузил зрителей в самые знаковые моменты истории Казанского университета. А хореографические постановки о жизни Альма-Матер в различные эпохи. Здесь очень много людей, очень много интересных людей. И с каждым общаясь, понимая, что Казанский федеральный университет – это множество возможностей и множество эмоций. Красной нитью через все представление проходили зарисовки из жизни выдающихся ученых, писателей, общественных и государственных деятелей, чьи судьбы были тесно связаны с развитием Казанского университета. Все, кто поздравлял Казанский университет с днем рождения, так или иначе повторяли главную мысль всех торжественных мероприятий. Самое важное в Казанском университете – это люди. Это было вновь подчеркнуто в финальном номере концерта с участием ректора КФУ. Его лейтмотивом стала фраза «Только благодаря слаженной работе единой команды мы можем достичь самых амбициозных целей». «Здесь у нас все институты, а как известно, когда у нас все институты вместе, у нас рождается что-то абсолютно фееричное, абсолютно яркое и классное». Казанский федеральный университет – это каждый из нас. Все мы, совершая научные открытия, достигая побед в спорте, обретая себя в творчестве, передавая свои знания и представляя КФУ на различных российских и мировых площадках, становимся частью его великой истории. Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универньюс. На этом наш выпуск подошел к концу. Еще увидимся. Пока!